Вы можете не заниматься политикой, все равно политика займется вами. Шарль Монталамбер, французский писатель. Всем доброго времени суток. Есть такая категория людей, которая говорит «Я вне политики, политика это не про меня» и подобные вещи. Я считаю таких людей странными и глупыми. Почему? Почему? Мы с вами живем не в сферическом вакууме, а в конкретном государстве, в конкретном обществе. Сказать, что политическая обстановка в стране серьезно влияет на наши жизни, значит ничего не сказать. Мы можем сколько угодно заниматься саморазвитием, творчеством, достигать успеха, менять себя, зарабатывать деньги. Словом, менять этот мир, начиная с себя. Но есть такие глобальные вещи, на которые мы можем повлиять только через политику. Например, устройство общества. Для многих не будет секретом, что в нашей стране в широких слоях общества преобладает уголовный менталитет. У нас до сих пор проблемы с толерантностью, общим образованием и культурностью населения и в целом с духовностью. Каким образом можно решить эти проблемы? В первую очередь через образование и воспитание молодежи. Мы, конечно, можем в частном порядке как-то повлиять на это, но в целом это дело государственной образовательной политики. Даже отдельные личности с большим влиянием не будут здесь настолько эффективны, как государство. Согласись, каким бы ты ни был, богатым, успешным, красивым, если ты зайдешь в подворотню и там тебя пырнут ножом за твои новые и красивые шмотки, это такая себе перспектива. А ведь вероятность стать жертвой преступления в городе, это политика, она напрямую зависит от криминогенной обстановки в обществе, которая, в свою очередь, зависит от социальных условий, в которых это общество живет. Криминал в обществе – это буквально следствие неудач социальной политики государства. И, например, когда скорая едет к тебе три часа, пока ты в муках корчишься от боли – это тоже политика. Или когда полиция бездействует, когда тебя в наглую кто-то обманывает – это тоже политика. Количество налогов, которые ты обязан платить государству со своего молчаливого согласия и при этом отдавать чиновникам на яхты, дворцы и так далее – это тоже естественно все политика. Ты можешь быть богатым и успешным, это супер. Но если ты не будешь пытаться повлиять на политическую обстановку у себя в стране, то тебя до конца жизни будут сопровождать эти бесконечные разбитые дороги и очереди в поликлиниках. Окей, ты можешь сказать: да я вот накоплю деньжат и свалю за бугор. но во-первых, кто сказал, что за бугром у тебя не будет проблем? Там точно так же существует своя политика, и поверь мне, не всегда чужое государство и общество будут тебе рады. Во-вторых, бежать от проблем вместо того, чтобы решать их, это позиция неудачника, таково мое мнение. Вот подумай, ты уедешь из этой страны, но здесь останутся твои друзья, родные, просто потому что многие из них не могут позволить себе покинуть эту страну. И ты готов сам свалить, при этом бросить их и пусть выкручиваются как хотят? Я никогда не избегал политических тем. По каждому жизненному общественно важному вопросу я стараюсь формировать совершенно четкую позицию. Конечно, предварительно взвесив все «за» и «против». И по мере своих возможностей я стремлюсь влиять на других людей. К счастью, кое-какие навыки общения и моя скромная медийность у меня имеются. Но есть один очень важный момент, связанный с политикой. Мы действительно не должны сваливать на политику все свои успехи и неудачи, и таким образом надеяться на кого-то другого. По большей части за свою судьбу мы берем ответственность сами. Если мы, например, занимаемся саморазвитием мы стремимся к чему-то, нужно не допускать того, чтобы занятие политикой отнимало у нас большую часть нашего драгоценного времени. Конечно, если политика не является нашей основной деятельностью. У каждого из нас есть свой круг влияния и круг забот. И наша главная задача в жизни состоит в том, чтобы расширять и усиливать свой круг влияния, а не круг забот. А то получается, что зачастую мы тратим на бесполезные разговоры о политике слишком много сил и времени, что в свою очередь делает нас не очень эффективными. Друзья, такова моя позиция, но я всегда буду рад услышать вашу позицию в комментариях. Пишите, пишите. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь. Также подписывайтесь на мой инстаграм, тем более там я дарю пресеты за подписку. Спасибо вам за просмотр, пока-пока и оставайтесь на позитиве.